Всем привет, С вами Ольга Дуброва, а вы на канале Процветок. Сегодня наша тема – календарь работ на март или что сеять в марте. Сами понимаете, март – самый горячий месяц. В марте сеют все, практически все, но, по крайней мере, очень много. И, пожалуй, сегодня мое сообщение будет самое короткое, но при этом самое емкое, потому что я для вас подготовила на синих листах вот такой вот календарь. Вы его потом сможете посмотреть. Чтобы снять с себя какую-то ответственность, я скажу, что мой календарь носит рекомендательный характер. Но тем не менее, здесь я постаралась учесть все. Когда сеют перцы, баклажаны, острый перец чили, когда петунии, гелиотропы, то есть те растения, у которых длительный период от момента посева до зацветания, если еще хотим собрать семена, значит еще раньше. Какие семена, каких цветочных растений посеять, многолетних, когда посеять, однолетние, которые чуть попозже. Например, вот если астру мы возьмем сеять, то мы должны понимать, что если мы ее посеем э, слишком поздно, то она потом к концу сезона зацветет, где-нибудь там в конце августа, и может не завязать семена. Поэтому вот вы уже в зависимости от своих условий двигайте и сроки посева, а сильно не придерживайтесь моих, дат. Иногда я тут вас посылаю в сад для того, чтобы вы проверили, как там состояние ваших деревьев, декоративных, плодовых, кустарников, посадок и прочих. Тут поймите правильно, вот, допустим, я вам предлагаю, что проверить защиту от солнечных ожогов у ваших питомцев. Ну, я понимаю, что вы эту защиту должны были сделать еще с осени, но бывает такая ситуация. Март На март не приходится, иногда в конце марта мы уже ходим в легких курточках и снега нету, а иногда в конце марта лежит еще снег 40 сантиметров и мы никак не распростимся с шубами, поэтому э, все может быть в саду, возможно вы уже в конце марта решите раскрыть свои розы, но тут днем жаркое солнце, ночью минусы, поэтому... Никогда не пропускайте такие моменты, и, возможно, придется их снова слегка утеплить. То есть укрытие мы основное сняли, но притянить от солнечных ожогов, либо от заморозков следует. Либо старый рододендер вечный зеленый, которому мы уже не применяем притенки и не укутываем его. И погода такова, что почва еще мерзлая. А солнце уже стоит яркое, высокое, и тогда могут получиться на листьях ожоги. Поэтому, учитывая такую ситуацию, мы едем к себе на участок и опутываем мешковины либо спонбондом. Ну и всякие прочие тут у меня советы, почитайте. И рекомендую использовать у вас современные биологические средства защиты для ваших растений, такой как профит. Допустим, тут два препарата я пишу, что я лично проверила Баверии и Триходерма. И в самом деле работала, и работала очень явно, очевидно, и очень быстро, и качественно. Поэтому вот проверила, убедилась и вам рекомендую. Ну и то, что все-таки при посеве обращайте внимание на особенности Ваших условий, на особенности культур, на особенности сезона. Тут для тех, кто ориентируется на Луну, <laughs> я пометила дни, которые ну, вот совершенно плохие, черные. Это, конечно, новолуние, полнолуние. Ничего это не делаем, отдыхаем, если вот кто-то так за этим следит. Ну, кого-то сориентировано на хорошие дни, поэтому читайте, набирайте знаний, ничего не упустите. Надеюсь, мои записки в календарные вам помогут. Спасибо за внимание. До новых встреч. Подписывайтесь.